Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение. с вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы в Садники Олха. 275 вымпелов, вот что нам дают, прекрасно Так, сегодня событий нет, но помнишь, я говорил, что у нас не осталось ни одного пака Да, я буду сегодня набивать именно их Ну да, событий нету, ладно Так, где у меня задание про цветочки? Найти цветок Отлично так, у нас на обмен и есть янтарь. Забираем рыбу. Так, сокровищница нам пока не нужна. Ну-ка, что у нас тут? А тут у нас тусклый янтарь. Давай-ка слежку сделай там. Барсика у тебя. поиски башни. Бесплатно. Кривоклык. Достает нам шестеренки. Хорошо, пускай идет в бегство. И Грамгильдер. Острокрылый змеевик выберем. Все, эти у нас при задании. Так, домик у нас улучшается. Шикарно. Так, тут нам достается 15 рун. 266 зо... этих железа, как ты видишь. Ну, мало, конечно. Ну-ка, здесь... Ну, конечно же, 6 рун И, наверное, 6 рун нам дадут Либо рыбу, либо 6 рун Не угадал Нам дают и яйцо Громобой, по-моему, если не ошибаюсь А, нет Это у нас, друзья мои, гроза морей. Разместить Слушай, а у нас уже Три штуки их в ангаре Ну, ладно, хорошо Что-то за подарки не могу понять Дымка премиум Стоит цвет Премиум Да, драконы премиум класса, конечно, хороши Тут не поспоришь Так, тыквейброн Кого-то я же хотел прокачать Так, подожди Там совсем немножко не хватало Правда, он дорого стоил так, три железа. По итогу мы получаем... Угу, три железа, да? Понятно. Ладно, лети дальше. Одно железо в плюсе получается у нас. Кого же, кого же я хотел прокачать? По-моему, здесь, да? Так, инферн. Сейчас у нас э, с рыбой завал, да? Маловато. Ты кюброн маловато нам добывает. Блин, да куда же. Давай, наверное, сюда потратим тогда уж. Э, древесину. Ладно, отправляем за железом. Так, тут у нас хватает, хватает Все, пускай летит Так, поиски, поиски Ну, какие там у тебя поиски есть? Показывай давай тогда уже А можно Искро страж? Ну, давай попробуем Пускай поищет Вдруг что-нибудь дыбает да нам Шансы, конечно, очень маленькие мы это уже убедились Неоднократно причем Так, здесь тоже рыбу Боеволорд, рыбу Так, древесина И опять же, рыба Как-то так, да? Это вот что у нас? Можно... А, он у нас уже и так тренируется, да, получается Давай тогда этого вот тоже отправим на тренировку Пускай Как обычно, треска С тусклым янтарем э, Так, а этот Так, где он сам? Вот Пускай дальше ищет древесину а, Вот он стоит Флаг дает нам какой-то Никудышный Так, и сюда Переходим все, это я забрал. Забираем дальше пак загадочный. Монеты Одина. И костолом, громыль, кревет. И 14 рун. Сезонный абонемент. Давай заберем награды. Замечательно. Так, раз. Два. 3. 20. 20. не хватит. но я думаю, что если мы пройдем сейчас арену, то должно хватить. Так, выпилы. Сколько их у меня? 2. 325. 2325, 2325 выпилов. Слушай, а может быть, может быть, есть такой, ребята, шанс, что... Я надеюсь, что может быть, все-таки накопим. Хотя полмесяца уже прошло. Ну, не знаю, не буду загадывать. А вдруг нам повезет. Так, ребят, ну что, получается, нам надо идти э, на арену. И схватки. З, так, забьем паками и откроем один пак вождя. Мне сейчас просто интересно, кто нам... Ой, опять этот. Блин, я, конечно, хочу его получить, но не вот этого, а элитного хочу получить. Обычный... Он такой себе слабенький, а вот элитник, элитник, да. Ой, ё, мое ветрокрыло, то зачем тут? Надо его убирать срочно. Ветрокрыло надо отсюда убирать. На арене мне нужен барсик Промахнулся, ха-ха. Так, давай добиваем его. А этот сейчас с фаерболами, да, будет? У него ребята усиленные, так, кстати. У него усиленная атака. Если он под усиленной атака, ребят, звезда нет. Нам мало не покажется. А он сейчас, по-моему, как раз фаерболт из. Ядрен, матрион. Ты посмотри, что творяет, а. Зашибись. Вот. И что он сейчас делает? По он, про он промахнулся! Ты прикинь, он просто взял тупо и промылся. Все, ему, ему каюк, ребята. Мы выиграем. Нет. Я уже думал, сейчас вылетит игра. Прогрузилась. Окей. Я уже когда начал поединок, вспомнил, что я хотел поменять. Твою, Твою ж дивизию. Ладно. На следующем ходу, надеюсь, поменяю. Так, вжариваем сюда. Душительно надо сразу валить, иначе будет он сейчас э, понижать броню. Ну и сам по себе урон он наносит неплохо. Что там костолом? Ну, конечно, сюда. И ты давай сюда еще бомбани, нет? Так. Э -э -э давай просто укусим. Костолом. Да ты запарил ты твою налево, ну... Вот это бесит, ребята. Он просто блокирует все. Ну и что мы тут сделаем теперь? Куда это сейчас ударит? Ага, ладно, успеем хинуться хоть. Хоть на этом спасибо. Вот сейчас будет кого-то, наверное, глушить. Нет, ребята, он, он понизил нам броню. Понизил броню и сделал блокировку способностей. Ну тогда все, тогда мы здесь тоже выигрываем. Ну что, на этот раз я не забыл поменять Барсика. С кого начнем? Давай, наверное, с центрального. Ну что то там? Понятно, опять понижение брони пошло. Ну давай ты ходи, что там думаешь? Сидит, думает, там суп прижует. Минус один. Минус один. Так, теперь сюда бомбить надо. По-моему, сейчас мы потеряем штормореза. Да. Остались мы без него. Блин, что делать? Ты сюда или сюда? Наверное, вот так я сделаю. Пускай этот кривоклык нам помогает. Вражеский. Так, так И добивка Ну что-то там Правильно Еще слепоту, ребят, вешаем Никаких расслаблений Раз, два И укус Сейчас добьем он уже ничего не сделает. Вообще ничего не сможет здесь сделать против нас. До свидания, кривоклык. Ну что, ребята, как видите, мы получили с вами три обычных пака. Сразу открытие идет. И пак вождя. Шторморезка, колоты ужас, громаль. Костолом, вострозуб Щейка Ну и все, в принципе, ребят, я не пойду за вторым паком вождя. Времени мало, надо собираться уже арбайтен. Но награду заберу. Так, прилив сил. Замечательно. Прилив сил. Йохан, что у тебя там есть? Офигеть, у него, конечно, расценки. Я, я просто в шоке, ребят. Такие ценники. 2890 рублей. Я немножко в шоке. Для меня это очень дорого. Я думаю, что для многих тоже. Древесины жалко не хватает. Так бы, конечно, я бы его отправил бы за железом. И пак мы с тобой не можем, да, открыть, потому что у нас не хватает монет Одина. Ну да, в принципе все, ребята. Больше нам здесь сделать нечего. Свободных мест нету по добыче там рыбы. Сколько ты там требуешь 225 ну давай лети одно железо будет мне добывать слушай но ну, нам не так уж и много 400 и мы еще прокачаем один домик а у нас три домика и три мельницы По-моему, когда прокачиваем все домики, у нас что-то будет э, доступно при открытии, насколько я помню. А это сколько у нас? А, нам же еще нужно 2, 2000 рун, ребята, покупаем. Строим здесь мост. И у нас будет доступна еще одна лесопилка. То есть, соответственно, мы сможем на лесопилку отправлять дополнительного дракона. То есть, древесина пойдет еще в плюс. Ну, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.